Всем привет, с вами Роман Доктор. В этом обзорчике хочу вам показать. Вышло для России новое обновление патчи. В этом патче изменили, отладили, наладили, переделали и отредактировали, как получается, вознаграждение. То есть, если вы там получаете задания, проходите их, там донатите, все остальное делайте, то э, компания Goat ID, э, Goat Games, разработчики в том числе и они вас э, благодарят читами, подарками. Вот. соответственно, здесь есть вот уровни, то есть там первый уровень, второй, третий, четвертый. Вот у меня Goat Gold одиннадцатый уровень за все мои достижения. Э, обязательно э, пройтись, кликнуть э, по правой стороне все. Вот эти, получается, наградки собрать. И так же самое пройтись, щелкнуть по левой стороне. Когда вы все это здесь сделаете, вам система напишет, перейдите в свою внутреннюю игровую почту и проверьте, что вам разработчики подарили. То есть, как они вас вознаградили за ваше время, за ваши усилия, трату денег и достижения в этой прекрасной игре. Вот, сейчас мы заходим на мой аккаунт. Вот, на сегодняшний день, то есть у нас получается, все события начались заново. Было полностью обновление в связи с слиянием серверов. К сожалению, наш сервер не затронули. Ну да ладно. Вот у меня сейчас на данный момент 209 а, билиона то есть сила. Так, ну значит заходим и смотрим, что же нам подарили. Что же нам подарили за 11 уровень. Включительно с 1 по 11 уровень, какие награды нас ожидают. Так, вот у нас светится значит, почта. Заходим. Так, уважаемый игрок God Gold. Поздравляем с достижениями. Еще один Gold уровня, Знак нашей благодарности за ваше. Постоянную поддержку. Пожалуйста, найдите прилагаемый подарочный пакет. Счастливой игры. То есть, спасибо. Мы получаем 60 алмазов. Не рубинов, а алмазов. Спасибо. Так, дальше. Второй уровень. По достижению второго уровня мы получаем так же само 60 алмазов. Ну, в принципе, неплохо. Так, третий уровень. Мы получаем уже 90 алмазов. Отлично. Так, удаляем. Четвертый уровень. Мы получаем 120 алмазов. Великолепно. Так, пятый уровень. Пятый уровень. Мы уже получаем 150 алмазов. Вот это да. Вот это хорошо. Так, шестой уровень. Получаем 180 алмазов. Великолепно. Седьмой. 420. Вот это уже радует меня. Восьмое. 600. Девятый. Йоооо. Ну вот это вообще прям красава. 1200 алмазиков. Ну нормально. Расщедрились. Так. Да ладно. 1800 алмазов. Десятый уровень. 1800 алмазов. Спасибо, дядьки. Так, отлично. Оооо. 11 уровень. 3000 алмазов. Ну вы вообще молодцы. Нормально мне так прилетело там. Нормально-то калмазиков накапало. Вообще нормально накапало. Спасибо большое. Спасибочки. Вот. Смотрите, ребятки, заходите на свой аккаунт, заходите в Глотайди, если вы еще не привязали свою учетную запись Goat.id, обязательно привязывайте, собирайте награды, тратите их. И развлекайтесь всем хорошей игры с вами был роман доктор подписываемся на мой канал ставим лайки пишем комментарии делаем репост следим за новыми роликами